Это, это общая тема. Я, если не, не, не, я включил за, за, э, запись. Вы понимаете, что самое ужасное, что горячие головы говорят: а, а это не от коронавируса они умерли. Это среди ну, тяжело это больных. Послушайте, вот довод какой: это среди тяжело больных, просто у них процент заражения и среди них стал выше. Те ну, из это... них, кто бы умирали бы и так, просто из них. Ну, это нет, но это нет, это, конечно, неверно. Ну, вот горячие головы, к сожалению, нам близкие, а окружающие нас, они, они так говорят. Ну, вот 207 человек я, я помню, после Емкипура я посмотрел, было 1499. 1499. Сейчас. Включаю. Сейчас, наверное, каждому человеку стоит иметь этот приборчик. Потому что, Может быть. чтобы узнать, что у тебя упало, тебе надо знать, сколько у тебя в норме. В норме это тоже серьезно колеблется. Ну, да. да, это, правда. это Значит, правда. Нужно сейчас до того, как, не дай бог, человек заразился, чтобы он узнал, сколько у него было. И тогда, если у него любые опасения, первое, он начинает снова этим приборчиком и видит, какие изменения. Да, да, конечно. Этом никто не говорит. Конечно, конечно, конечно. Тем более врачи сейчас, э, ну, в таком случае, в две недели назад, они не доверяют прививкам, осмотрит uh -huh. а по косвенным признакам. Не проверяют, не, не, э, не доверяют тестам, вы имеете в виду. В смысле тест, фу, uh -huh. тест. Ну да, ну понятно. То есть э, столько случаев, когда... Э, ну и Трамп, э, я, я вам скажу, Трамп был не... не негативный, когда он был на этом диспуте с Байденом, да? Да, да. Вот я вам хочу сказать свое личное наблюдение. Я посмотрел на этот диспут и сказал себе, наверное, Трамп болен. Ну, может быть. Явно видно было, что у него он выглядел просто внешне более слабым, чем собеседник. Ну, да. А для него да. это не характерно. Он обычно доминирует над собеседниками. Он да, более да. слабым был, и у него было... От, от, это то, что вы сказали. У него было... Они им же всем сделали проверки перед встречей, да, чтобы меньше заражать друг друга. Э... Они даже об этом сказали. Да. А -а -а. Май, май, май, э... И у них была отрицательная, А еще через день-два у него была положительная. Да, да. Знакомый. Почих врач специализирующийся шарой цедок она говорит, что совершенно нереально взять тут то, то эти только если это распространилось очень взять получить нормальный тест человека ну так как берут сейчас, когда человек стоит на пороге этого корона. Ему засовывают из окошка, через окошко этот. Ну, но сейчас же есть какие-то экспресс-тесты? Ну, да, ну, я, я не знаю, что-то появилось, но что-то новое. Не, не, не показать. Ну, то есть то, что проверяет на коронавирусе, в смысле в этих караванчиках. Оно не показывает оно показывает релевантно только когда ну, распространилось и так. И, и всем людям надо давать то, что дают Трампу, да? давать антивиральное. Потому что большинство людей как раз в слабом и среднем состоянии находится. Ну да. Ну, да. Часто, я... но это, наверное, дорого, да? Давай, я не так. знаю, я не знаю. На самом деле, как бы весь вопрос в целеустановках. установках. Если, если есть спрос, если будет спрос, то сделать производство более дешевым, mm -hmm. ну, не, не, не ослабляя контроль, не уменьшая контроль. То есть, насколько я понимаю, это не сложно по современных mm -hmm. технологиях. Если уменьшить Там, до, до, долю, которая за разработку берут, да? Ну да. А да. За само производство, то действительно, по-моему, насколько я понял, только используют антитела из, из, из, из, из переболевших для того, что я, я не, не очень. Я, вы я не вы знаю. знаете эти антивиральные препараты, да? Ну, я прислал вам ссылку. Я не успеваю, к сожалению. А, а. Я прислал вам... Вы меня спросили про, про это, я прислал вам... Давайте я перешлю еще раз. Ну ладно, потому что сейчас не, не надо. Аарон, вы уставший, я наоборот хочу вас... А, а то а -а -а -а. ваша жена будет нас опять ругать. вы потом пришлете, только если можно, если вы мне что-то пришлете, то за заголовками как минимум с заголовками сидит не... я вот сапьева сейчас, сейчас, вам... ну, сейчас я пришел вам сейчас я все равно читать ну как хотите лучше вас сейчас вот про это отдыхать хорошо все тогда Счастливо, рад был видеть всех необходимый Владимир... симха набирать а, а по еще я